Тема наших размышлений «Даниил и Иосиф. Параллели жизни». В предыдущей проповеди мы говорили о Данииле как о прообразе Иисуса Христа. В такой же мере это можно отнести к Иосифу, жизнь которого является также прообразом нашего Господа. Лично меня жизнь этих людей восхищает, я уверен в том, что каждый христианин, который стремится к подлинному благочестию, Берет для себя немало духовных принципов. Итак, давайте рассмотрим некоторые сходства или параллели из их жизни. Итак, первое сходство. Оба были уведены в плен, как Иосиф, так и Даниил, Не по своей воле. Итак, Бытие 37 глава с 20 стиха. «Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем» ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались, и когда проходили купцы Мадьямские, вытащили Иосифа из Орва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников, а они отвели Иосифа в Египет. Данила, первая глава, прочитаем с первого стиха. «В третий год царствования Якима, царя Иудейского, пришел на вух царь Вавилонский к Иерусалиму и осадил его».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 и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить чертогах царских, чтобы, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Следующее сходство, или следующая параллель. Оба имели успех в самом начале. Давайте прочитаем Бытие, 39 глава, со 2 стиха. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах, и жил в доме Господина своего египтянина. И увидел Господин его, что Господь с ним»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 Она схватила его за одежду его и сказала, «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках, ее побежал и выбежал вон. Также Даниил в самом начале своего служения, в самом начале своей жизни, также был испытан или искушен. Данил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какой пьет царь, и потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Множество истолкований в отношении того, что же это было за пища. Скорее всего, эта пища она была нечистой, она преподносилась эстетическим богам. С другой стороны, пища, которая запрещалась согласно Торе или Ветхому Завету, поэтому Даниил был искушен. Искушен этой пищей, этими яствами. И здесь так и написано, не оскверняться яствами со стола царского и вином, какой пьет царь. Одна маленькая деталь, мы знаем, что вино само по себе не запрещалось Ветхим Заветом, но так как мы уже сказали, возможно здесь речь идет о том, что так как пища и вино преподносилось языческим богам, возможно по этим соображениям Данил принял решение не оскверняться. Яствами и вином, в частности. Итак, следующая деталь, номер четыре. Оба были обвинены. И предсказала ему те же слова, говоря, «Араб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться над мною, и говорил мне, лягу я с тобою». Но когда услышал, что я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Что же произошло в жизни Даниила? Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов иудеев, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, с тобой подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. Оба были обвинены, как Иосиф, так и Даниил. Следующее скотство. Оба получили несправедливое наказание. «И взял Иосифа, господина его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там, в темнице. Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львины. При этом царь сказал Даниилу, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Теперь мы переходим к их дарованиям, к тем, чем они обладали. Иосиф. И Даниил. Интересно, что оба они имели дар толкования. Бытие, 40 глава, 12 стих. «И сказал ему Иосиф, вот и толкования его, три ветви — это три дня. И отвечал Иосиф, и сказал ему, вот и толкования его, три корзины — это три дня. И даровал Бог четырем сима утраком знаний и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». И следующее сходство вытекает из этого пункта. Оба толковали сны царей. Бытие, 41 глава, 15 стих. Фронт сказал Иосифу, мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А тебе слышал, что ты умеешь толковать сны. Но мы знаем, что толкование снов это дар. Это дар, который исходит от Бога. В контексте Всей Библии. Итак, в значении и в отношении Даниила, что мы находим и что мы читаем. Царь сказал Даниилу, который назван был Лотосаром, «Можешь ли сказать мне сон, который я видела, и значение его?» Мы видим, что как Иосиф, так и Даниил, они оба предстали перед царями. Фараон, египетский, и царь, то есть на уходу Носр. Итак, следующая параллель, следующее сходство. Это номер восемь. Оба прославили имя Бога перед царями. И на мой взгляд, это очень важный пункт, который раскрывает нам сердце этих а, людей, этих божьих, а, божьих верных слуг. Давайте прочитаем. И отвечал Иосиф фараону, говоря, это не мое. Бог даст ответ во благо Фарону. Данил отвечал царю и сказал, «Тайна, которые которой царь спрашивать не мог, открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели, но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю новую худоносу, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей наложит ложе твоем были такие. Оба прославили имя Бога перед царями, оба указали на то, что это не их дары, это не их способности, а все это дает Господь, и это все от Него». И все это дано для какой-то специальной цели, для специальной миссии. Следующий пункт, номер 9. Оба были поставлены на высоких положениях. Бытие, 41 глава, 41 стиха. Сказал фараон Иосифу, "Фот, я поставлю тебя над всею землей египетскую. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифу.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 Помимо этого, мы можем увидеть высокое положение Даниила при Навуходе Носере, а также при Дарии. Следующий момент номер 10. Оба имели высокий дух или Божий дух. Путе 41, 32, 7 и ниже. И сказал Фарон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал Фарон Йосифу, так как Бог открыл тебя все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты». Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолами я буду больше тебя. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени Бога моего, в котором Дух Святого Бога ему рассказал о сон. И есть царствие Твое Муж, в котором Дух Святого Бога. В одни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобные мудрости богов. И царь Навух отец твой, поставил его главой у обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой царь. Потому что в нем в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, введение и разум, способные изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. И так пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Заметен это интересное сходство, в котором был бы Дух Божий и в котором Дух Святого Бога. И вместе с этим, этот Дух Божий, Дух Святой, что он делает? Он дает и разум, и мудрость. И это подмечено как в жизни Иосифа, так и в жизни Данила. Мудрость, подобная мудрости богов. Итак, предпоследний пункт. Оба были поставлены Богом для сохранения жизни евреев. Очень интересный момент, и я хотел бы, чтобы мы это увидели.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 И Данил благоуспевал и в царствование Дарья, и в царствование Кира Персидского. Ездра, 1 глава, 1 стих. «В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит царь Персидский. «Все царства земли дал мне Господь Бог». Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. И прочитаем Даниила 10 главу, 1 стих и потом 14. «В третий год Кира цара персидского было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара, и истинно было это откровение и великой силой. Он понял это откровение и разумел это видение. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена» так как видение относится к одолённым даням. Данил благоуспевал и в царствовании Даре, и в царствовании Кира Персидского. Откуда Кир понял, что Господь Бог Небесный повелел ему построить Господу, дом в Иерусалиме, что в иудеи. Безусловно, Даниил это была личность, известная во всей Вавилонской и во всей Персидской империи. Все знали о Данииле, все знали об этих чудесах, которые происходили о его мужестве, о его верности, о его непоколебимости, о его стойкости. И, безусловно, Даниил свидетельствовал персидскому Киру, да, царю Киру, о Господе, о Писаниях, о том, что должно исполниться. Возможно, Даниил цитировал Исаию, а мы знаем, что в пророчестве Исаи сказано о том, что Бог возбудит дух Кира. Это очень интересное пророчество. И, безусловно, Даниил в этом деле сыграл немаловажную роль. Итак, следующий момент, последний, это 12-й момент. Давайте прочитаем. Оба были безгрешны. И здесь я должен сразу же пояснить. Библия описывает этих персонажей, библейских персонажей и людей с положительной стороны. То есть Слово Божье не указывает на их грехи. Хотя, безусловно, они тоже были грешниками, как и мы являемся грешниками сейчас. Но Библия их не представляет как людей согрешающих. Она их представляет как людей безгрешных. Не безгрешных в смысле ни единого греха. Но людей, которые не совершают грехи, которые не падают. Но людей, которые являются постоянно пребывающими в воле. Божий. Жизнь этих святых людей в конечном счете указывает нам на единственного безгрешного человека, который когда-либо существовал на Иисуса Христа. Подумайте о том, насколько они были посвящены, насколько они были сфокусированы на Боге. В момент, когда можно было присвоить славу себе, они отдали ее Богу. Это люди, с которых мы должны брать пример. Неудивительно, почему Бог оставил их на страницах священного Писания чтобы, имея такой пример, мы следовали за Господом неуклонно. Божьих вам благословений в следовании за Господом. Аминь.